Всем привет, друзья! Огромное число парней и девчонок в интернете каждый день вводят запрос, как начать бизнес с полного нуля. На самом деле это довольно глупо, сейчас расскажу почему. Важно понять с самого начала. На данный момент вы не являетесь нулем. То есть вы как человек имеете какие-то характеристики, сильные стороны, слабые стороны и какие-то качества, которые делают вас сильнее или слабее и так далее. О чем это говорит? О том, что не бывает бизнеса с полного нуля. В любом случае у вас есть какие-то связи. В любом случае у вас есть какие-то друзья, есть какие-то партнеры, есть какие-то знакомые и так далее. В любом случае вы живете в большом городе или в маленьком. Не бывает нулевой стартовой позиции. Бывает стартовая позиция, когда вы не понимаете свои сильные стороны, свои слабые стороны и так далее. Ну, понять свои сильные и слабые стороны – это отдельный разговор. Обязательно про это тоже запишу видео. А пока давайте обсудим, с чего же можно начать, чтобы не начинать с нуля. Первое и самое главное, нужно понять, какие есть хобби, какие есть увлечения, о чем люди у вас спрашивают. Я очень люблю приводить пример, он, на мой взгляд, универсальный. Это пример с компьютерами. Огромное число ребят и девчонок, да, которые занимаются компами, сидят за компьютером сутками, ну, как многие из нас с вами, да, к ним обращаются соседи, друзья, знакомые, за тем, чтобы поставить Windows, что-то починить, там, установить Skype, там, микрофон в Skype не работает. В общем, вот эти стандартные проблемы, которые у всех возникают. Некоторые ребята, у меня есть пара таких знакомых, делают из этого бизнес, то есть они идут к соседям, берут 300 рублей и настраивают скайп, а потом они понимают, что блин, они настроили скайп за 5 минут, заработали 300 рублей, почему бы не подать объявление в газету, да, и там на авито не написать, и ходить по другим квартирам не только к друзьям, к знакомым, но и к незнакомым теперь людям, чтобы зарабатывать деньги. То есть, о чем это говорит? У людей есть стартовая позиция, стартовое умение, ну что-то там разбираются в компьютерах, это называется any case, да? типа ну, могу решить какие-то там проблемы с компом, и они делают из этого бизнес. Очень часто люблю приводить мой личный пример. Я умел делать простые сайты, представлял себе, как отправить посылку почтой, знал, как принимать электронные платежи и увидел потребность. Потребность была в том, что в России несколько лет назад большой интерес у людей вызывали вот такие шапки-бендеры из футурамы. Они сейчас выделяют ну, человека из толпы, это очень необычно, нестандартно, да? но тогда это был прям ну, вот бум. То есть э, на развлекательном сайте я увидел, что большое число людей под фотками вот этими, а фотки были не в России сделаны, это там за границей где-то их вязали, пишут, где можно купить, где заказать. Я просто взял и сделал. И вот я рассказывал в одном из видео, за месяц продал, кажется, 86 шапок. То есть у меня не было ничего, не было стартового капитала. Просто было умение что-то делать, я нашел девочку, которая умела вязать. Эти два умения мы совместили и продавали шапки. Это вот такой бизнес на коленке, можно сказать. Еще один важный момент. Если сегодня меня позовут в технический бизнес, я откажусь. Почему? Потому что мои стартовые позиции таковы, что я не разбираюсь в этом. То есть я не буду стартовать в нуле с нуля, как тут называется это видео в бизнесе, в котором я совсем не разбираюсь. То есть, все-таки нужно иметь общее представление, иметь интерес к теме, в которой вы собираетесь работать. Ну и несколько важных моментов. да. Есть четыре способа, грубо говоря, начать бизнес с нуля, да, если так говорить. Во-первых, франшиза. Это когда ты покупаешь готовый бизнес, но которого нет, например, в твоем регионе. Ну вот тот же самый Макдональдс. Это самая известная в мире франшизная сеть. То есть, в огромном числе городов, Макдональдсы держат его все разные люди, но у них есть какие-то общие правила, требования и так далее. Это использование наставника или коуча, то есть человека, который уже разобрался в этом и, соответственно, может тебе что-то объяснить, показать. Это очень эффективная схема, но, к сожалению или к счастью, наставники и коучи стоят обычно довольно дорого. Есть вариант изучать книги и курсы, это тоже неплохая идея, но она работает не так хорошо, как наставник, но и стоит значительно дешевле. Ну и начать с малого, да, то есть не нужно сразу строить Google, почему бы не нанять одного программиста или самому не программировать и не начать делать то, что вы так давно хотели делать. Примерно вот так, ребят, вот такие пути для старта бизнеса с нуля. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, много всего интересного еще будет, ну а в описании есть пара готовых схем заработка в интернете с нуля. Удачи вам!